В общем-то, других позиций, кроме как ту, которую сейчас ты озвучил, не слышал. Особо какие-то ядовитые. Если укусят, то прям будут проблемы Нужно Суждено было мне это пережить. Я думаю, что это временно. А ну и сейчас посмотрим, что будет дальше. Это что еще такое? Ничего пока про него не знаем, но знаем, что у нас есть здесь подписчик Юрий. Юрий, который нам расскажет что-то об этом городе. Смотрите, ребята, ехали-ехали мы к нашему отелю в Пафосе. Я впервые в жизни увидел, как растут бананы. Все это самое, самое, что ни на есть нормальные бананы, ребят. Странно, почему в остальные нет. Просто невероятно. Первый раз в жизни я вижу, как они растут. Мы решили один банан не своровать, но взять, позаимствовать. Потом принесем обязательно обратно. Но сейчас хотим взять? Не один, а два. Искали и мы искали разные номера. Там были и с видом на море, и без вида. Мы нашли в самом центре. Просто бомба-вариант, смотрите, чистый апартмент, как мои носки, посмотрите, просто стены, все четко, все ровненько, это называется студия, студия, собственно, и вот таким, смотрите, пожалуйста, с таким тоже видом на море, море, конечно, подальше туда, где-то дальше, здесь просто кайф, ребята, завтракать вот здесь, можно даже что-то приготовить, вообще, жизнь хороша, что думаете? Сегодня мы едем в город, это очень красивое место, и мы там будем ходить, бегать, ползать по этим горам, каким-то ущельем, скалам. я еще не знаю, как это вообще выглядит, вместе с вами увидим. Нас обещал проводить мой подписчик Золотой Юрий, я с вами его тоже сегодня познакомлю, вчера мы с ним провели отличное время с его семьей, с его супругой, ходили в барчики, ресторанчики, такую нам очень, очень подробную экскурсию по городу провел, спасибо тебе большое, Юрий, что ты... У меня есть. Так, следуем за Юрием. Вот он едет впереди. А мы вот выезжаем из нашего комплекса. Ой, и опять по правой стороне еду. Нужно быть внимательным. Поэтому спасибо, Юрий, что ты с нами. Будем ехать за ним. Нам Юрий вчера за ужином сказал, что в этих бананах, оказывается, причем он даже не знал, что мы там бегали. Он говорит, мы видели банан по рощам, Он да, они действительно есть. А вы видели там этот синий макет? Да. Вот там обычно змеи. Годится 8 сортов змей бывают на Кипре. И вот они там ходят. А три из них особо какие-то ядовитые. Если вкусят, то тут проблемы должны прибавиться в срочной. Ни фига себе. А мы там вчера лазили, Привет, Юрий. Привет, привет. Привет, Ютуб. Всем привет. Ребята, ну я уже своему своим подписчикам на Ютубе о тебе рассказывал. Сказал, что ты нас проводил, все на высшем уровне, экскурсию рассказал. Очень добропорядочный, вежливый человек. Поэтому немножко давай о тебе мы спросим и расскажем нашим подписчикам. Ты живешь здесь сколько лет? Уже как лет 25-30. Да, 25-30. У тебя, я смотрю, большая семья, да, дочки красавица жена. А, ну и как тебе здесь жизнь? Прекрасно. Легко, свободно. Да. приезжайте пожалуйста. Отлично. Я почему, почему спрашиваю? Потому что, например, вчера мы с человеком встречались. Он говорит, я живу 7 лет, ему крайне нравится Кипр. И я, в общем-то, других позиции, кроме как ту, которую сейчас ты озвучил, не слышал до того времени, как я вчера не, с этим, не встретился с человеком. Мне кажется, здесь просто все прекрасно. Как, все, как ты, нам, мы, мы вчера с тобой много об этом говорили. А, и, например, нет. если мы поговорим о главной моей теме YouTube-канала, о, вот о каком-то полицейском там, произволе, если он здесь, встречается ли какие-то хамы полицейские, такого, берут ли взятки? Как, такого ничего нет. Если даже будут взятки давать полицейскому, то окажетесь сразу в тюрьме. Да. Как вы понимаете, Такого тут нету. Ну, есть свои моменты, конечно, нет, не без этого, да. конечно. Но в основном все прекрасно, все хорошо, такого нет. Да. Нет. Так От... что приезжайте, да, приезжайте, отдыхайте, путешествуйте. А сами чем занимаетесь, что делаете? Я работаю в отеле, работаю поваром. но и в связи с пандемией, как как что пошло не так? Ну, Продолжаете ли работать или же вы у вас? Нет, к сожалению, сейчас мы закрыты, но в основном открывается уже, по, по открывается То есть потихонечку окей, да, сейчас должны да, все... Да, тихо -тихо все да, восстанавливается, дай бог, чтобы восстанавливается. Вы да, прямо прям действительно понимаете, что ваш бизнес зависит от туристов, и я думаю, с этим и связано такое, а, такое добропорядочное отношение к туристам, правда? Да, потому да, что конечно. Я, например, никакой грубости вообще здесь не слышал, не сигналят люди, не грубят, не ругаются. То есть вы, наверное, понимаете, да, что ваша жизнь... Непосредственно связано с потоком туристов. Обязательно у нас только туристическое вот место. Ждем туристов, как да. что, всегда всегда им рады. Да. Вот. Тем более с Россией. <с К сожалению, я не знаю, непонятно мне, почему вот это вот все происходит. Вот, да, отменили там рейсы, это отменяют. Вот, не могу понять, зачем люди хотят отдыхать, зачем это портит людям настроение. Да. Ну, Политика. Смотри, хорошо, если мы изучим официальную позицию ä, правительства Российской Федерации, позиция, она заключается я... в том, что ковид. Пандемия. Пандемия, да, да. пандемия. пандемия. Да, что пандемия. ты на это скажешь? Если... Абсолютно, я не знаю, в очень... общем, пандемии тут таковой нет уже. Да. Ну, давайте я скажу так. У нас 20 человек с пандемией. Mm -hmm. Mm -hmm. 20. Это несмотря на что на острове живут 850 тысяч да. людей. Ну 20 человек, какая пандемия, ребят? Ну, ну куда? И никаких вот, а если мы говорим про нынешнее время, то вообще, вот мы вчера с тобой гуляли, весь вечер провели до ночи, вообще ни масок никаких, люди отдыхают, тусуются, гуляют, наслаждаются. Это я, ребята, к тому, что не надо думать, не надо верить пропаганде о том, что там где-то на острове где он, наверное, маленький, там все заражены, туда опасно есть. Ничего, Ничего подобного. Люди местные, мы как раз вчера в местных таких районах гуляли, Юрий рассказывал, что вот это вот, пожалуйста, местные. Местные ребята, девчата красивые отдыхают, поэтому приезжаем, путешествуем. И мы сейчас куда направляемся? Мы сейчас в каньон направляемся. В каньон? Да, каньон Авакас называется. Ребята, нужно желание, говорят, загадывать, когда ты проходишь под этим камнем. Но мое желание остается неизменным, чтобы прекрасное Россия будущее наступило как можно скорее. И все люди, которые сидят ни за что, были отпущены. Смотрите, ребята, вообще один, никого нет. Ребята от меня отстали, а я побежал вперед. что за место? Куда мы сейчас приехали? Айдёш Дёргьёс называется, Святой Дёргень. Вот отсюда уходят. Паромы? Нет. Кораблики свои Кораблики, частные? да. рыбу. Купается народ, пляжик такой есть, лежаки, пожалуйста. Может, и мы сейчас занырнем, а наверху какая-то церквушка. Ребят, это все маленькие рыболовецкие посудины. Частники рыбку вылавливают, вон там какие-то сети, мешки огромные. Ребята взяли мороженое вот в таком вот вагончике. Красота. О, какая красота. Смотрите, получается, это ресторан на выносе, как бы, или на приносе, на износе. Ну, короче, поняли, ресторан сюда пришел к нам сам. Вот, сейчас в это лукошко сяду, и вот, будут две порции сразу есть, поняли, да? О, какая красота, черт возьми, что вообще происходит? Как так случилось? Когда это все случилось, ребят? Непонятно, ничего не понятно, ладно. Ребята, вот мы теперь уже шаристые, Юрий нас научил, рассказал. Вот это вот самый центр, мы едем по самому центру города Пафос, ой. Ой, ой, ой, нам тут прямо этот ряд только налево, только направо, точнее. Но они здесь нормально к туристам относятся, поэтому раз пропускают. Красные номера, они все-таки не зря. Едем мы в город, небольшой городок, может даже деревушка. Алачи она называется, она находится на заднем, западном, не заднем, а западном побережье Кипра. В общем, там можно взять арендовать, хочешь яхточку, хочешь лодочку, еще какие-то посудины водные. Мы это планируем сделать и поплыть или пойти, как говорят моряки, на Голубую Лагуну. Место невероятной красоты. Вот смотрите, какое количество здесь всяких разных лодочек, яхт. Ой, какой красивый деревянный. Короче говоря, этих э, ну арендаторов их очень здесь много. Вот, поэтому вот по этой Марине пройдешься вдоль, тебя замучают. Цены примерно везде плюс-минус одинаковые, но бывает, что каких-то приколюх включено больше. Ну, например, там какой-нибудь навигатор, там эхолот, какая-нибудь там музыка, какой-нибудь у них там типа якобы, не знаю, правда-неправда, мы это не разбираемся, какой-то там движок мощный. Но, в принципе, так вот, знаете, если бы рационально к этому вопросу подходить, для начала, для первого раза, я думаю, 100 лжедяных сил вполне достаточно. Есть меньше, есть больше, естественно. Но соточку, я думаю, нормально. Сначала хотели вот такую резиновую взять. Но мы выбрали там одна помаднее, такая прям круто очень выглядит, пластиковая. Такая. Там есть и холодильник, и вода. Мы с собой арбуз возьмем. Ну, короче, нормально так отдохнем. Я думаю, в принципе, пару часов будет достаточно, потому что у нас сегодня большие планы. И остров, он, ну, большой. Если говорить, что у тебя ограниченное количество времени. Поэтому нам надо, нам надо все посетить, все посмотреть. Вон такую штучку тоже возьмем, но это уже будет в Айанапе, как и вот такой групповой тур. Короче, ребят, снарядили нас. Видите, дали холодильник даже, дали защитный жилет, инструкцию провели. Сказали, что необходимо идти к нашей лодке. Вон он, кажется, уже подъезжает. Сейчас он нам сделает инструкцию какую-то и мы выезжаем. У нас есть два часа покататься. На карте показали какие достопримечательности, места мы можем посмотреть. Сейчас расскажу вам историю, как все это дело оформлялось. Короче говоря, мы пришли в офис, она говорит, все, ребята, без проблем, платить не надо, платить потом. Кстати, вот интересная деталь, они в контракте цену не написали, я говорю, цену забыли. Ой, да, забыли, написали цену. В итоге мы торговались на 90 евро за 2 часа, ну, 4 часа было бы где-то, может быть, 130-140 евро. Не так больше, но вроде нам не надо, потому что у нас еще большой путь, нам надо на машине еще поездить. Они дали маски, также у нас он есть, где-то валяются здесь маски, трубки. Короче, объяснили, все пока, все нравится, все четко, все круто, ждем чувачка, который нам все объяснит. А ну и сейчас посмотрим, что будет дальше. Короче, он нам отдал лодочку, мы сейчас вырубаем музон, здесь есть музон. Вырубаем и поехали, а он сам уехал. Руки мои, тебя. Все по парам домой, не уходи. Останься со мной. Только костёр держи тишина. Руки мои не имеют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу часа, в принципе, достаточно. Больше вообще не надо брать. Но ну, если вы еды с собой, питья, алкоголя наберете, может, нормально. Но вам, в принципе, даже арбуз посидели, покушали, то хватило. Блин, утомились, капец, голодные. Сейчас приехали в какой-то ресторанчик, Old Town называется. как Обычно я, ребят, когда уже поел, вот вам снимаю, я поел. Короче. Что-то я есть сильно хотел ничего вам не снял. Крутой ресторан, классный. Ребятки, но ну едем мы с этой лагуны, проехали город Пафос, где мы сегодня начинали и едем в сторону Лимассоло. Там мы, наверное, сегодня и заночуем, отдохнем. Что касается дорог, дороги очень ровные, ну как очень, просто ровные. Две полосы в одну сторону, отделен квартиром таким. Полиции нет вообще, мы ее просто не видели. Никому не платили, ментам не платили. Бандитов не платили, короче, все нормально. Ребятки, вот смотрите наш завтрак. Яишенка, сосиски, яйца и круассанчики. Ну, короче, в принципе, все достойно. наем сюда Смотрите, ребят, какая большая рыба. То есть просто удочку закидывая, леску с крючком. И вот тебе, пожалуйста, и обед, и ужин, и можно даже на завтрак. Здоровенная рыба моей мечты, представляете? То есть деньги здесь даже не нужны, ребят. Приезжайте без денег. Вот это что за штука, ребята, это какой-то маленький, маленький моторчик электрический, я так понимаю, аккумуляторный. Он для чего, подруливать носом, что ли, или же это на, на другую вообще лодку? Шли-шли, какое-то здание красиво видели. А, дом культуры, не знаю, сейчас пойдем узнаем и вам расскажем. Ого, это что еще такое? Интересные дела. Память про перше, вид Кипру, 19 вересня, что, что за язык, как будто украинский. Очень интересно, но ничего не понятно. Перед тем, как поехать на Кипр, мы смотрели много разных блогеров, каких-то обзорщиков, местных жителей или тех людей, которые живут здесь давно, и они советовали разные заведения. Вчера ходили в одно, кушать морскую еду. А сейчас идем в другое, какая-то пиццерия, Рафаэл или что-то такое. И хотим тебя посмотреть, попробовать, что это такое вообще и вам рассказать. Дай семечки погрызть. Дашь? Приехали, ребята, в эту хваленую пиццу. И что вы видите? Никого. Все закрыто. теряет таких крутых клиентов. Ну и ладно, поедем дальше. Ребята, поскольку фурт был закрыт и нам не удалось поесть пицца, придется давиться пастой с морепродуктами и пастой с сальмами. С Какая красота. Короче, ребятушки, мы вернулись в путешествия по Алимасол, по вот этой голубая лагуны, вся другая ерунда красивая. И приехали в Айнапу. А здесь такие есть красивые, красивые номерочки. Смотрите. Чик! А, сюда надо чек сделать, вот так, оп, оп, значит, смотрите, здесь мы можем поселить двоих, кто на Кипре, пожалуйста, you welcome, вот, пожалуйста, кухонька, все дела, все четко, все огонь, это еще не все, то есть это номер какой-то люкс, шмук-пукс, как обычно, короче, какой-то огромный, суперский, красивый, Тут ребята, решили вместо завтрака пойти на Нисси на пляж, Ребята, продолжаем исследовать Кипр, сейчас приехали на место и достопримечательности, они расположены довольно недалеко, в пределах, я не знаю, 40-30 километров. Это какой-то мост любви, в принципе, вот такая штука даже сюда не нужна, сюда можно доехать вот на нашем транспортном средстве. Пойдем посмотрим, что там за мост любви такой, что там интересного можно посмотреть, фотографироваться в инстаграмчик, загрузить, на который вы сейчас подпишетесь. Вау! Ребята, все ради вас, все для вас, понимаете, вот здесь решетка, она под напряжением, я пролез кое-как между прутинок и вот залез сюда, ведь на мост я, конечно, не пойду, видимо, для этого и чтобы с моста никто не шлепнулся, потому что он какой-то весь там в трещинках, но вот такое вот место невероятной красоты, видите, поедем дальше. Итак, ребятки, мы приехали на следующую точку, прям буквально в двух минутах вот от этого. Место, где мы были только что, это называется мыс Греко. Такая вот церковушка. Котик здесь вас встречает. Привет, котик. Ты здесь главный? Есть здесь кто? Попка мой какой-нибудь. Куда деньги-то? Где касса? Нет кассы. Просто вот так, ребят. Очень странно. Не по-российски совсем, да? Ребята, а это мы сейчас в следующем городе, который расположен рядом с Айнапой. Называется он Протарас. Мы сейчас заедем в магазин продуктовый. Не зря же у нас есть кухня в отеле. Ребят, чуть о ценах на Кипре. Смотрите, Коста-Рика написано ананас. Я так понимаю, что это, наверное, за штука, может за килограмм. Ох ты, смотрите, какой декоративный, игрушечный. Ребенка играть. Апельтины, пожалуйста, 2,65. Пожалуйста, фарш. 3,89 за килограмм. Мне кажется, это немного. В общем, напишите твое мнение. Мне, правда, интересно, насколько здесь дороже. Наверное, дороже, поскольку это остров. Здесь все должно быть дороже. Ну а, ребята, ну а бананы, ребята, прям видно, что с тех деревьев. Видите, они какие-то такие зеленоватые. Капусточка, ребят, 0,69 за килограмм. Томаты 2,49. По доллару огурчики. И вот обычные самые ребята белорусская, Лукашентовская, 0,95. Маски, ребят, носят все в магазинах, носят все. Ну, по крайней мере, я уже второй или третий раз в таком большом магазине. Они а тоже ошибся. Вот сзади барышни без маски. В принципе, никто замечаний не делает, но вчера единственный раз мне сделали замечание. Первый раз, я говорю, у меня нет, извините. Потом на кассе говорит, нет, вам нужна маски, все равно как бы заставили. Но ну, я так и не надел, я просто вышел из магазина. А ребята продолжили покупку. Такие дела. Ребятки, ну что, я сейчас захожу в Ларнаке опять, в Ларнаке я арендовал машину, помните, чтобы встречать друзей Доехал, тачку сдал, время подошло, можно было продлить, но не стал продлевать, потому что нам она не нужна Мы все достопримечательности, те, которые мы хотели, посетили, везде побывали Короче, надо осваивать другие виды транспорта, потом, когда я останусь один, то, может быть, взять мне даже мотоцикл На мотоцикле одному покататься здесь, пошастать Короче, ребята, на автобус я опоздал, автобус в 11, то есть еще, в принципе, мне целый час сидеть, поэтому я зашел в кафешку, взял коктейль Безалкогольный, сижу, смотрю свой ролик, проверяю перед тем, как вам его показать и опубликовать Так что ждите, ребята, ролики будут выходить с той периодичностью, с которой это просто возможно Как можно чаще вам, чаще вам их пилить, рассказывать, показывать и, может быть, даже радовать